Вот так вот, поворотник, четырёдник, пятирёдник. Глосарик. Доброе, доброе утро, Глосарик. Привет, Марка. Привет. Я накопала информацию про то, что будет, если... Короче, палочка просто зарядится темной энергией, и она станет наполовину светлой, наполовину тёмной. Ну как мы подозревали? Здравствуй, Том. Нет. Граммовая цепь. Я пришел Тан... с благими свистол... довериями. Полбесина. Полпес. Что? Сама, сам такой. В сожрать те. Недавно, меня недавно, он пытался бить, и меня пытался убить. Меня тоже. Меня он к тому же бросил. Меня тоже бросил. Я из него бросил. Как друга. Вчера еще нас убить собирался. Да. Напомню. Я пришел извиняться, короче. Так но мы и знаем, почему ты, почему ты нас пытался убить там, ты да. подлеем магистерской комиссии. Так что мы знаем, но можешь не переживать. А что ты узнала? А, точно. Ну, так, я пойду сейчас на улицу, посмотрю, я где где-то кого-то видел слышала. Я Кто-то сейчас кажется, пойду. Пока. Я я сейчас Схожу сейчас в... на кухню, возьму печеньки и пойду на улицу. Она даже не знает. А -а -а -а -а -а. Марка! Что тут э -а -а -а. с дверьми? Ты какая же ты тварь! растекор! Что? Ну сейчас Это мы с ним справимся. Да, сейчас я применю. Это Метеоры! Ха. Убей. Нет. зачем? Мы его не убили. Это же ящик! Это он такой бессмертный, как Тофи. Пись, это ж меня тебе съедает. Где ты? Здесь. Но я совсем На. немного лично тебе. На. Примиюс, вы, кстати, На. усиленная... Усиленная спина! Давай Пусть я его посажу. Не... Давай, посади. Так, где он, мне надо понять, где он появляется. Вот туда. Вот, <гум> а, вспышка! Макини. А, не... Спасибо. Мне Невидимость. Убьет меня даже сквозь. Видимо, его фиолетовый глаз подсказывает, где я, когда я невидимая. На. Паралич! Паралич! Давай, закрой! Не могу, лед. Так, еще слишком... Если мы, если мы не сможем... Я его повезти... закрою сейчас. Он... И снова я... нету эклипсы. Да, я, я подозреваю, магическая комиссия что шепталась там, когда я пришла. Паралич. А, есть только один способ, как его победить. Но... Можешь убивать его. А, Это... Из-под земли, из Нет, стой, нет нет, нет, нет, и нет, нет. стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, И использую что? заклинание Эклипсы. Да, а знаю. Себя. Твои руки. Спрячь их. Надеть. Мне Надеть. Надеть. Ну, незаметно. Мне незаметно, если что, тональником закрашу. Ладно, главное, чтобы эта мама не узнала. Это меня точно убьет. Я же мог посадить его. Да, ну тогда бы слишком много времени, а так? И к тому же, даже если бы мы его посадили, он бы все равно когда нибудь сбежал. Могли бы позвать комиссию Верховную? А, да, да, да я понимаю, что 20 секунд... Могли бы затащить его в черную дыру? Да, я сейчас пойду, это все вот, э, придумал кое-что, чтобы не видно было. Вот, На огне да, тональник не так сильно поможет. Глосарий. Сверхмега, превратический взрыв. Глосарик. Ты меня напугал. Нет никаких глобгор. Да. Давай сюда. Бля, здесь. Так, О. я превратилась в старую, но... Это всего лишь считается как типа костюм, и на руках это-то осталось. Штука, если что. <связываем> <связываем> это, это... <связываем> да, это видно только для тебя. Да. Я-то себе вижу, какой я сделал себя, как у меня волосы так быстро отросли. В принципе, мама меня не видела, еще с так, и поэтому не удивиться. Так, надо палочку свою починить. Но надо как-то Как, как мы отсюда <связываем> выбираться будем? Лестница для кого-то. А. Да я привык там прыгать. А зачем Том приходил? Он извинялся, Жить. Ты заметила? Что Эклипсы Это? нет уже второй день. Эклипсы из, из Евгения. Евгения да, мы же не пошли по городу погулять. Давай... Второй день? Давай, Парли. Вместе прол... со, со, со, со, с кем? кем. Жене. Стоп. А где еще остальные Маквады и Тофи давно не объявлялся еще кстати этот... еще вот эта вот девчонка я не знаю какое зовут пропала mm. Оля я вроде зовут или я не знаю Агрома пропал ну вот я сейчас говорю Оля я же вроде Оля зовут или как не знаю вроде Оля она говорила то что ее Оля зовут ну, город большой. Город большой. Кстати, ты не забывай то, что а -а уже за... Завтра... Смотри. три. Что? Ты где? Ты где? Я здесь. Ух ты, ж, футбольное поле. Офигеть, какое большое. М -м -м. Весь город пустой, тебя это не смущает? Да, ни одного человечка. А, ладно. Я в сегодняшний день устала. Я применив законодательный клипсы. Мне так стало тяжело дышать, когда я применила его. М -м ладно, пойдем. Но смертельного вреда, кроме того, то, что изменились руки, я не нашла. Больше его никак не воскресить. Да, потому что это заклинание убивает бессмертного. Я запомнила заклинание очень легко. И есть еще заклинание эклипса, которое вроде не надо. Не вреда, оно не наносит, насколько я знаю. Потому что после эклипса очень много людей. Я читала про это заклинание, вроде и называется Всеведьще око. Заклинание тоже эклипса, но вреда она вроде как не наносит. Возможно. Я Лосари... начну, он дверь научился а, да. открывать. А, а, а, может быть, гласарик дает нам какую-то подсказку, которую мы не понимаем. Глобгор. все время Глобгор это, это муж эклипсы И чем нам поможет? Может, все-таки реально муж эклипсы, нам поможет? Но нам надо ее найти. Нам надо найти сначала мужа и вот Это полезное для... заклинание. Я М -м -м. такой, бах, тебя, и ты такая, оп. Да, мои тоже полезные. Левитато. А мои... Вот Ай. Вот, а вот. вот такое полезное, и вместе с этим полезно. А мои... Раз тебе покушали, Том. Да, я раз кушал. Что а ты захочешь? Тоже... Так что ты хотел сказать нам? Аккуратно, он глоссарик тебя сожрет. Извини, ты перезаглавил за свое плохое поведение, да. Ты знаешь же, где сейчас Эклипса? Нет. Я только, Слушай, я только применила недавно заклинание Эклипса, который убивает бессмертного. Ты бессмертный. Заклинание Хоп сейчас еще раз применю э -э -э -э, и все. Не надо. У меня тысяча жизней. Говори. Что где говорить? Эклипса? Я уверена, ты знаешь. Не, я не ты не от Верховной, Верховной Комиссии в прошлый Верховной раз пришел. Комиссии. Да. А если они не могли тебя через телепатию перевезти, значит ты был у них. Или они были у тебя. В любом случае могли рассказать. Говори. То я не знаю, Из-под земли. Хотя стой. Правда. Они же его заколдовали. Как он может что-то помнить? Заколдовали, но они же и до заколдования как ты его заколдовали. Так может быть до Эклипса и не было. Ладно, это, это не факт. Может, он вообще не знает. Вообще, он даже не знает, наверное, кто такой Марк. Это, точнее, ой, кто ой, такой ой, Женя, ой, ой, даже ой, не знает. Ой, Юшки, Юрьев. Я, я тут один это факт вас вспомнила. Ваши новые. Да. Слышь, Марка, пойдем, отойдем. Пойдем. У тебя в комнате сюда не заходить. Хорошо. А я да, я Иди на кухню. Ну, на кухню. Заходи быстрее. Подожди. Всякий послушавтели. Так, слушай, От... что? Включи. Фиглосарик. Я люблю темноту. Чайки, ну, а я люблю свет. Ладно. Ужай, Короче, рассказываю. Я так подумала, подумала, подумала, подумала. Как я забыла все. Но мы в... и отчучилась на земле. Как? Она могла а, отправиться в... Помнишь, нам мама рассказывала про измерение магии, какое-то там измерение? И при него больше эффекты. Mm -hmm. Помнишь, типа, если там будешь, он куда-то переместит тебя, и... и там забудешь память, mm -hmm. забудешь... Вот забуд... она. И вот, даже фильм нам подсказывает. А это метеора. Метеора маленькая. А это... Ну и тут солярий, а тут королева солярия. А если тут есть королева солярия, значит, она, примя, она при... Привязана к этому. Примя... Короче, надо найти королеву солярию. Единственный факт, который я знаю. Погоди, тут есть... Но это уже фильм. Тут я, я не была там а, с ними. Ты вот, вон так? сидишь. Погоди, а это глоссарик глас... а кричил? Это ты сидишь, это... смотри. Да, ну это это, твоя это, мама. Вот это измерение, измерение Луна наша, магии. мама наша. Это, из, это измерение магии. Эклипс Я... и метеора маленькая. Но это похоже... похоже на яйцо. Это, слышишь? А это включил это включил гласарик сериал жить? Да Гласарик, ты наш спаситель. Трансформация. Нам надо срочно найти эту... Э, солярию? Ой. Мы чё по... это... По-моему... что, что <гас> Блин... Я уже видела... Глабгоор! Не орит, лосарик! Нам найти, да, солярию, или найти Глабгоор, или кого нам найти? Если Но нам нужна Солярия, нам, нам надо ехать... Но я не помню! На Мьюни! Я чтобы в этом сериале тут, а, понимаешь, те люди, которые снимали, они не знают про солярию Ой. и про мир магии. А, ты а вдруг это глоссарик сам это... создал? Это, я и говорю, то что это может быть волшебство из будущего. То есть, а меня, демон то есть это может быть будущее, просто нам надо будет просто а. пересмотреть ну, этот что? Я тебя гласарика. Я забыла сейчас. Глазарик то жив. Так, давай пересмотрим. Смотри. эклипса уничтожает взрослую девушку, которая очень сильно похожа на эту... Метеора. Метеор. Дальше, включай, дальше. Это стоит эклипса и метеора. Метеора здесь какая маленькая. маленькая. А, это, а этот, это не в измерении магии. То есть, это, скорее всего, было до того, как она попала на Землю. И тут-то это уже, скорее всего, кадр из будущего, потому что здесь я, и я в другой трансформации. Но нет меня. Или, может, нет я за крыльями я. луны. А идет крылья больше, чем, не знаю. А может, ты вообще с кем-то там сражаешься? Возможно. И эклипс на трансформации бабочки. Но, но, мы еще смотрим кадр. Здесь маленькая метеора. Или это не метеора, это а... Это метеора. А Жеков. Нет, это метеора, 100%. Смотри, пошли хвост и волосы. Включаем кадр. Опа, волосы, волосы, видишь? Ну, они же братья. Нет. Но тут это знать, но это не может быть прошлое, это может быть прошлое, а то это точно будущее. Значит, в будущем стала детем. Это все гениально. Глазарик, но... ты гений. Не... Глазарик, мы тебя. Вот спасибо за подсказки. Стоп. А глобгор это пойдем, тоже возможно. Стой, пойдем. Я где-то еще видел. Так, э, в Иди сюда, Саши. зайти я... в комнату. Зайди в комнату Маквады, Мак воды. почему Маквады зовут Саша, или он того, его имя Саша, так она девушка, а точно, Саша ему это скорее московское. женское имя, а, ну, смотри, да. ну тут стою я только в юности, но это старый кадр, ты это помнишь? Я помню, я первый раз... А это помнишь? Что это? Что это? Это я помню. Ладно, пойдемте. Это я помню. Погоди, у меня дома еще есть. Пойдемте в комнату Эклипсы. Не в комнату, а в дома... Стойте, пойдемте в комнату Эклипсы. Ну это тоже я помню... Подожди, подожди, подожди. Она запрещает ко мне в комнату заходить. Но ее нету, поэтому... Тих стой! Кто нет! Кто отвечал? Вдруг у нее камеры. Дай! Опа! Опа! Мне ничего тих, не сделает она. Так. Листай. Мана. Листай. Она смотрит Майнкрафт. Вода. Может быть, это тоже какая-то подсказка, и это место. Горы, озеро. Здесь вода. И какие-то дома. И радуга. Радуга, радугу я обожала делать. где я тут была. Это радуга моя. Мне было 13 вроде, когда я тут... не 13, 9. Что у него в ящиках? Деньги. Где на кого обворовала? Не берите много. Том, ты офигел? Скажем, что приходил в Том положил те клипсы. Заклинание, чтобы ты сдох. Навечно. Да. Не... Не да. Понимаешь? Есть да. заклинание. Смерть бессмертным. И да, сам. я только сегодня его применила. И, и тебе капец. Пришли. Ладно, пойдёмте. Ай. А это дом. Макс. Марка. Жек. Ой, Жеки. Но accept. у него ничего такого, только за... запечатана фигня. Слушай, это тот момент, когда я обучалась, гласарик меня засовывал в свой глаз. Я у меня что-то сразу ну, но сейчас гласарик с ума сошел. Mm -hmm. Я думаю что нам надо найти все будет все равно Глобгора. Нам надо найти passe... Солярию. Солярию, Глобгора, короче, их вместе надо найти. Ай, гласарик. Глосарик. Тоб... Глосарик. Стрела! Пом. Пом. превращаться в других людей. Я, Ой. я в тебя, да. я в тебя я потом могу. превращусь. Я потом тебя превращусь. Да, и твой... Слушай, я говорю, я сегодня применяла заклинание убивать бессмертный да. Мои поменять. клыки да. сожрут тебя, ясно? Из-под земли, садом вольтовом, глупый Да почему он меня бесит? Давай. С этими заклинаниями можно умереть, Что? не надо. Ну, Эклипс, их думала, применяет, у нее тоже... Так она, тоже... она королева. Тьмы. Ну, я, она тьмы. Только света, я, доброта и я, позитив. Да. Не зря песни поется. Звездочка, инвалидка, сломала ногу. Ой, в Ладно, нам надо ехать на Мьюни. Да, я уже собираю вещи. Давай, собираем ланатки. Глаза вырвуете типа, в магической комиссии, если они что-то с клипсами сделали. Я если они что-то с клипсами сделали, я им глаза вырву. Она даже не знает. Все, собираем вещи, Марк. А, да. да, там нет что собирать, Но я уже я одет. Че, что у меня дома забыл? Шакал! Отойди! Я в этот ваш мир самым нормальным демоном. мне тебя на дыру вообще уничтожу. Задолгова. Это ты меня достал. Ты заходишь в мою комнату, вдруг у меня тут... вещи Хочу, мои. захожу? Друзы. Я же выйдут вы с тобой я... стейп тоже гласарик включал но я не помню этот момент тоже из подошв как ты думаешь Кстати, там глосарик, это я помню момент мы это еще мы были на сидели. облаке танцующим это я тоже помню это че ты помнишь глосарик, помнился, помнился. Ты это ты его выпустил сто процентов гласарик Глоб -горы, где он орёт ну, Глоб Гор, да. его мучают. Возможно, его уже в ад затащили. Если ты что-то сделал, я в прямом смысле применю себе заклинание Эклипсы. Так, сибирище... так, я попытаюсь применить еще одно заклинание Эклипса, которое вроде не. нет. И... а ну. Э -э -э -э, Всевидящая Оку призываю, так пусть скрывается, не даешься мраком тайном, потому что вы не а... заскрыты от меня. Лосарик. Я нашла гласарика. Где? Это заклинание очень полезное. И оно мне не вредит ни капельки. Где он? Глосарик, вот, он вот он. Я представила гласарика и переместилась, а, как будто, знаешь, как призрак, переместилась к нему. Ты, Том. Где он? понимаю. Вот, а Дверь что, он? открыл. Я тоже огнем... Понимаешь, это прекрасно. Забери на заметку заклинание всевидящего ока. Хорошо. Оно ни капельки мне не навредило. Так, все, я, я уже выезжаю. Вы как хочете, вы со мной или нет? Конечно. Ну, правда, мама немного может удивиться за мой облик, ведь я она могла ей могли рассказать Верховная комиссия за тот Пошли. Мой облик. Пошли. Подожди секундочку. А как вы собрались туда идти? У меня есть первое измерение. Первое измерение, перевощай только меня Есть часы, измерение часы. У меня, меня есть измерение часы, часы, которые переносят все. всех. Быстрый шквар орвала, бирожа. Короче, переноси себя, а я переношу себя. Все, пока. О, мы на мью не так, тихо. Этот, том. Держи меч, палочку не используй. Че тебе за костюм? Да, чтобы, не... чтобы, чтобы его не узнали, то что это был. И мы сюда не зашли. на меня? Да. А, а, а, а, какой... а привет, Это я, учен? это я. Да, что случилось? А. Мне звонила мама, сейчас будет проверка на темной магию. Ой. Так ты же в костюме, они не заподозреют. Магия сканит все, тебя просто просканирует меня я буду, я применю заклинание в такое три слоя, и надеюсь, они не заподозрят. Ладно, я пошла, пожелать мне удачи, и Давай ищите её саму. Сам... Ага, там да, Пойдем ай, Пойдем искать солярию. А куда ты улетел? А, вон ты. Пойдем искать солярию. Можно мне в другого человека перебутиться? Ну, стань кем-нибудь. Ну все, шоу, врать -то? Тупой. Ты, ты Том. Какой я Том? В смысле? Ты не поменялся. О. А теперь. Королева Солярия, стойте. Что тебе, принц Марка? Ваша семья в опасности. Кто именно? Метеора, Женя и Эклипса. Я не знаю, кто это, от меня отстаньте. Я не как хочу ты не знаешь, что это твоя дочь? Она мне не дочь после того, как влюбилась в монстра. И что? Так что? уйдите от меня. Подожди. Ну и хоть... Верховная вот, комиссия даже... хотят их убить и уничтожить. Я не знаю, кто это под... подойти ко мне за всем домом. Хорошо. Все Я не Пойдем. знаю, кто это. Отстаньте от меня. Что офигел? Пойдем. Что случилось? Как понять? Как понять, Я не хотят ее ничто. Ну, не хотят ее посадить или убить. Я так и знала, то, что они хотят быть захватчиком Палочку хотят. Палочку они не получат из-за неё. Но она они не могут пытается. заполучить Евг... палочку а... вашего внука. А, Евгения. Как она все вспомнила. Она не, Мы, даже не знаем. Все Мы не знаем, где я они сейчас. Этого я на... На... В С она все Метеора. Я Метеора. Сбежала. Она выросла огромной. А, а где Женя и Эклипса мы не знаем. Я, Их да, уже забрали. Возможно, я, они, меня больше не допускают в совет. Да, Гадите потому что вы щас, ну, не... не... А, что? Так, я не понял. Вы меня... <кх> <кх> уйти. Меня это не Ладно, солярия, Ах, это т. Том. Том? Принц Майк... Тихо, принц. Вы, вы, вы сохраняете мой секрет, то, что Я вам помогаю. я сохраняю вас, то, что знаю, захот... Нельзя, чтобы знала... я Луна. луна а я почувствовала очень сильно списку очень магии. То, что заклинание. Кто-то использовал заклинание э -э Эклипса, но не Эклипса. Тайн звздочка. Звё... Ее вызвали ну, сейчас на это... проверку. Так, я ее отмахиваюсь, сейчас... Есть один способ, и он. Как минимум, дай, дай это uh, Ж... Евгению. Ну, моему внуку Жене. Веру, сфера лунного камня, дай эклипси. Э -э -эклипси. А эту, а эту млет, дай метеоре. Г... Именно как надо я как я сказал, в таком Это порядке фактически. не перепутай, кому их давать. Еще вам нужно будет найти Глобгора. Глобгор вам поможет. А, облака а в этой баночке, магические облака, они вам помогут найти ее. Ну, ладно. Главное найдите. И каждому этот... до того, как найдут да, их магическая комиссия, да. дайте Может, я их не уже не нашла. Лунный, лун, по палочке в эклипсе засуньте лунный камень именно в палочку. Кольцо пускай наденет Евгения, а амулета оденет э, Миссера. Хорошо, есть, ладно. Есть а одна? Вы никому должен. не должны, даже звездочки Нет. не говорите, что мне видели, mm -hmm. что я вам помогла. Так она знает, что вы нам поможете. Она не знает, она думает, что я вряд ли помогу вам. Ну ладно. Наверное, не пом... Подождем звездочку. Ну пока поздороваюсь. Здравствуйте, Блин. королева. Да-да. Странно. Королева. Те королева луна. Блин, голова болит этой магией, тупой. Оп. О, за звездочка. Вы не поверите, во всему чуду света произошло. Тебя поймали? Пришла королева Солярия. Я-то думала, все сейчас ропу меня посадит в темницу. И заходит, и она меня отмазывает то, что она меня лично сама проверила. И у меня нет никакой темной энергии. О, это просто божественно. Меня не подозревают теперь. Королева, и наша мама поверила в это. Да. Ну ладно. И, как я понимаю, нам она помогла, да? Нам нет. Нет? Mm -mm. Вы ей вообще говорили хоть что-то? Да, она не слушала. Вот же мерзкая дура. Зелёна да, же тебе помогла. Ну да, но она не помогла своим детям. Это больше важно. О, там наш папа. Ой-ой-ой. Привет. Тим. Э, О, значит, мама. Вот. Привет, Привет мама. Мама. Мы поехали. Да, Надо. да, да. Она может почувствовать магию. Давай сматываемся. Для кого это забор? Да, метеоры. Да, боятся метеоры. Хотя их там Короче, столько. Я... Я, я, я, я, я, я, я, Подожди, Марка. Я должна остаться. Нет. Да. Я останусь. Вы отправляетесь на землю без меня. Куда? Отправляетесь на землю без меня. Но, потому что я должна остаться, потому что я подозреваю то, что митио Эклипса, как минимум, тута в... В... в темнице. Я постараюсь ее найти. Если я помогу, чем спа... помогу. Если я не... А, если, если, если, если что... А? на глаза попадись, и все, и каюк тебе. Нет, не тебе. Хватит не меня, меня я поджигать. Если ну, ты сам попадаешь, держи. или ты пожалеешь. Палочку молнии, потом мне ее верчу. Марк, На Марк. тебя. Тупой. Тупой, Том. Он сильнее тебя Мас в 10 тая. раз. И то, что ты демон, не, не, миша, не, не избавляет того факта. Какая-никакая неудобная палочка. А да. Ту-ту. Звездочка. Она ушла. Что? Ладно, дождемся Тома. Где Том? Том. Что? Ой, точнее, друг, пойдем. Дай звездочка, стой, там звездочка, нападает. Ой. Эй, звездочка. <связь> <связь> <связь> кто ты? Отстань от меня, кто ты? Что тебе нужно от меня? Блин, а я. Ты Бахай. Ай, что за, что за светлячки? А -а -а. Стой, а? звездочка. Как я сейчас прилетела, как я сейчас прилетела. А! Как я сейчас это сделала. Звездочка. Кто такие? Старь, да куда ты кидай? А ты, ты отстань от меня. Отстаньте. А. Звездочка, стой! Выслушай. Я не знаю, как меня зовут. Да, я зовут звездочка. А, На покушении. Том, Завон, ты а... офигел? Полетай. Извини. Я ничего не помню. Нет, я помню. Я помню, какие-то лошади. Я помню, дай. Подожди. Нет, я помню. Она была в святилище. Нужен пудинг. Прыгали. Да, и бегали. На попей. Тихо. Ай, за тебя поджёгся. С тобой все хорошо? Да, вс хорошо. Вроде как. Вроде <говорит> на месте все. Вроде. Полетело. Вроде С летилища, да? а все, вспомнила. Короче, я не знаю, как я летела, летела, летела, а потом не помню, куда я прилетела, а потом помню, что я была, магичес... а потом была в измерении магии, была в измерении магии, после того, как я была в измерении магии, я встретила эклипс и, угадай кому, и правильно Шеку. После того, как я их там встретила, после того, каких я там встретила <сёк> меня я увидела какую-то, я увидела кого-то из Верховной магической комиссии я кого не помню а он меня переместил сюда я и все я был. знаю кто может перемещать это хикапу... О... хикапу огненная да там был эклипса у них в заложниках заложников измерении маки они наверное, уже ушли оттуда нет потому что они в заложниках хикапу как-то контролирует они могут я, уже я не переместить раздав... ее от нас, потому что ты узнала. Да, но они-то надеются, что я забыла все. я не Да, нет. Вот тот, да. который межгалактический, он может посмотреть хоть что. Да. Поэтому... Он может создать отличное измерение для этого. Ой. Ой. Но еще более Ой. важно то, что я еще встретила маму. Еще встретила маму. И... Ой, погоди. Голова что-то кружится. Куда ты полетел-то? Голова совсем немного Надо кружится. Ау. С тобой? Она беременна. <связ»: <связ»: <связ> <связ'> <Блин>! <связ'> <связ'> Ладно, что ты? не прошло. Ч руками? Керчатка, это сказал. я тут замазывала тональным кремом. <связ'> а. А вторая замажена, вторая закрытая перчаткой. И то это очень легко стереть. И я думаю, то, что мне уже еще и палочку забыла, поэтому надо быстрее возвращаться домой. А, да? А чё, а чё такое? Да, все. Потому всё. что если меня увидеть луна или кто-то из королев, раз, то я как бы подумал вопрос Давайте раз, два, три. Шлите а. уже домой. Погоди, что? Секундочку, -сек... где вода, где есть вода, вот, Ну. О... оно не отрывается, тональник, это даже не тональник, это моя кожа, я не, такое ощущение, что я даже не использовала заклинание, ты вылечилась, наверное, в светилище, я не была в свистелище, я была сразу ага, в мире магии. Но в мире магии. Ты вылечилась, ты не пробьешь это никогда. Что за бесполезные блоки? <coughs> <coughs> <coughs> но я так щас, за сегодняшний день устала. Да, я тоже пойду. И, пожалуй, пора мне пора приводить себя в порядок. Мне тоже Потому пора отдохнуть. Меня мама увидит такой, мне кажется, на меня в тидом Ты издеваешься? Что? Марка, ты весь иди свой ад. Ты сама иди в ад. Я хочу. Ты че? Ты и еду живешь, тут живет вообще Софи. Какой Софи живет? Он у меня в вот аду живет. Ой, а, да? Так. Пошел сюда. Ты еда живешь. Ты выпустил. Давай, давай, давай, смотри, отсюда. Пока я звездочка. Пока, я пока попробую. Я пошел. Поняла, попроб... ну, ладно. Я пока попробую что? еще перед сном применить виде щелка. Все, теперь ты не вылетишь. Ладно, я уберу. Ты что, непонятно сказали? Дверь вон. Балет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 Мама, Ой, спать буду, отец. Вот что бывает, когда путаешь заклинание, когда устала и примела, нету заклинания. Из-под земли, из-под морского моря. Под мого. Спать лежишь. Так, если ты сейчас не выйдешь отсюда, я тебе выведу. О, боже, Не я сейчас сам выведу. Иди Си сюда. Вега... Сюда иди. Ага, сейчас. А чё боишься? Дай мне... Северящий <IN> да, квадроф... призываю я, так пусть не скратно, браком, тайным скрыто. Было от меня! Выйди Ай! с комнаты да, звёздочки. Я... Все, я буду сту с мать Да спи где хочешь. Но мне не нравится, что, что ты поможешь. А это вроде короля Ада. Ты чё тут торнадо устроил? Пошел отсюда. Ника стептринна. У меня все равно огненная кожа. Ты ничего не делаешь. Правда? Я сейчас позвоню твоему папе. Я сейчас твою папе позвоню. А, то есть у тебя папа жить человек. У тебя мать яблок. Мать я твою позову. выметайся Я знаю, что я сделаю. Нет, тут нечестно. Что ты сделаешь? Сила я призову его. Стой. Я его замерзну. Иди в замерзкой. зачем меня ослепила? Стой. Стой. Иди отсюда. Опа. Все. Все, будет без палочки. Палочку его можешь мне дать. Ч ⁇ офигел. Класс, конечно, тупые так, у тебя заклинания. Ну да, Какой-то, какая как палочка. Ну-ка, сюда иди. Ой, ой. Умираю. Ужас. Отдал. Я тебя сейчас зарежу деньгами. Все, вы прости, выпрости. Ладно, выметайся и забирай свою Что? палочку. День... Ой, либо дай? в следующий раз вообще не отдам. Ну, и все, до свидания, ну вот, вали. Ч с дверьми? О, это еще не... Наглый. А... Тоже. Что? Так. Летим в свою комнату. Глазарик, спать. Так, я пойду, ночи. Спать, гласарик. Гласарик, любитель углов. Гласарик, пойдем на кровать. Извини, гласарик. А, скажи-ка, о, великая гласа. Вс, короче, я...